То ты жадно глядишь на дорогу В стороне от подруг Знать забило сердечко тревогу Ты бежишь торопливо Запромчавшийся тройкой во след На тебя подмачей на секрет Загляделся пуержи корнет. Я подмоченя как бы сидриво, Загляделся проезжий полет. На тебя заглядеться недиво. Полюбить тебя каждый не прочь. Вьется алая лента и грива В волосах твоих темных, как ночь На тебя, на И лети же с тоской на дорогу, И за тройкой во след не спеши, И ревнивую в сердце тревогу Поскорей а до конца заглуши. Вешеной тройки, конецы ты резы и бойки, и ямщик под хмельком и другой мчится вихрен, корнет молодой. И ямщик под и к другой В вечернем сеансе, в небольшом городке Пела песня актриса На чужом языке Сказку венского леса Я услышал в кино Это было недавно это было давно. Это было недавно. Это было давно. Разве мог я подумать, Мог поверить тогда В то, что с юностью нашей Расстаюсь навсегда. Но остался надолго Этот вальс из кино. Это было недавно, Это было давно. Это было недавно, это было давно. Этим дням не подняться и не встать из огня. Что же вальс это старый всюду ищет меня? Будто вновь мы с тобою в полутемном кино. Это было недавно. Это было давно. И мы с тобою в полутемном кино. Это было недавно, это было давно. Девочки, наливайте Живете по макровной, полноценной жизнью. Я желаю вам и дальше. Все так же, все тоже. Сейчас комкую все в один тост. С вами Лаврами прекрасно <рекрасно> прекрасно и выданный товарищем Луначарским Лавровые да, лав... да, лав... лав... лав... да, лав... сложим общий товарищеский суп. Суп.